Украинцы устроили протест возле отдела полиции за смерть Дмитрия Никифоренко. Во Вроцлаве прошел фестиваль вареников мира. После пандемии во Вроцлав вернулся праздник гномов. Осенью планируют открытие Генерального консульства Украины во Вроцлаве. В Польше завершился 30-й экономический форум «Как это было?». А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестероюсь Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Генконсульство Украины во Вроцлаве откроет в 2021 году. Случится это уже осенью. Есть помещение, в нем сейчас начинается ремонт. Новое дипломатическое учреждение будет находиться на улице Нанкера, недалеко от Украинского греко-католического собора. Известно, что генконсульство во Вроцлаве будет обслуживать три воеводства. Соответственно, уже принято решение о перераспределении консульских округ в Польше. Уже почти решен вопрос о назначении нового консула, который займет должность. На данный момент его фамилия не разглашается. Но есть и определенные проблемы. Открытие действительно планируется фактически уже осенью, но его нормальная работа может начаться позже. В прошлом году президент Украины объявил об открытии Генконсульства во Врославе. По разным оценкам в Нижней Силезии проживают около 200 тысяч украинцев. Для решения своих вопросов они были вынуждены ехать за 300 километров до Кракова. Во Вроцлаве больше сотни человек вышли на протест под стены полиции из-за гибели Дмитрия и Никифоренко. В руках держали плакаты, виднелись украинские флаги. Из букв участники создали надпись «Хотим справедливого расследования». В режиме свободного микрофона говорили об обстоятельствах гибели. Задавали вопросы представителю полиции Камилю Ренкевичу, который находился на манифестации. Для объективности расследования следственные действия проводит прокуратура в сведнице. В частности, из острых вопросов, которые задавали люди, были такие, как для чего полицейские выключили камеру. Распоряжение Министерства внутренних дел обязывает сотрудников перед выездом включить камеру. Это является основанием для отстранения от службы. Спикер сообщил, что следствие должно установить, были ли камеры отключены умышленно. Манифестация состоялась спокойно, без провокаций. польские, китайские, грузинские, иранские, корейские или индийские вареники. Хотя они различаются по форме, размеру и вкусу, это всеми любимые вареники. На площади Новый Тарк прошел фестиваль пирогов мира, где можно было попробовать различные версии этого одного из самых узнаваемых блюд в мире. На фестивале были повара разных национальностей, благодаря которым можно убедиться, что это кулинарное блюдо polskie. Polacy uwielbiają pierogi, stąd po prostu pomysł, żeby trafić do każdego odbiorcy, bo na naszym festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Będą pierogi gotowane, pieczone, smażone, coś na słodko, coś na słono, troszkę mniejsze, troszkę większe. Jest szeroki waklerz, dlatego myślę, że ten festiwal trafia do tak wielu uczestników. Chcemy zapoznać wrocławian i lokalnych mieszkańców po prostu z wszystkimi kuchniami świata, które są dostępne na rynku. Nie Trzeba więc podróżować po całym świecie, aby móc spróbować lokalnych produktów danego regionu. Pomimo kraszecznych także предлагались другие угощения, в том числе сладкие, такие как различные виды пахлавы. Кроме того, можно было попробовать ремесленное пиво или охладиться традиционным индийским мангаласи. На фестивале что-то для себя могли найти также веганы и любители глютеновой диеты. Вход был бесплатный. Более 4000 гостей обсудили экономические и социально важные темы во время юбилейного 30-го экономического форума, который проходил с 7 по 9 сентября в Карпаче. В конференциях приняли участие многие важные люди из мира политики, бизнеса и культуры из Европы, США и Центральной Азии. Экономический форум посетили премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий, а также главы правительства Украины Денис Шмигаль и Словении Яна Янса. Во время каждого мероприятия глава премии экономического форума присуждает награды компаниям и частным лицам, которые значительно поддержали социально значимые действия или достигли исключительных экономических успехов. В этом году впервые была вручена премия президента Брослова – социально ответственный бизнес. Еще была вручена специальная премия для общества Украины, которую получил премьер-министр страны. Также впервые была присуждена Полонская премия экономического форума. Ее лауратами являются председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и член его наблюдательного совета Андрей Почабут. Во Врослав вернулся праздник гномов. Фестиваль начался в парке Старомейска. В программу мероприятия вошли научные шоу, конкурсы плетения бисером, раскраски, детские зоны с украшением домов, барабанные шоу с артистами, специализирующихся на африканской и восточной музыке. Также для детей было представлено шоу химии, где они имели возможность принять участие в экспериментах под контролем учителей. В конце праздника каждого ребенка награждали воздушным Дариком и подарками. Дни были наполнены радостью и детским восторгом. Празднование длилось три дня. А теперь к другим новостям. 10 сентября Польша открыла границу для граждан Украины, которые хотят посетить страну с туристической целью. Украинцы должны пройти 10-дневный карантин. Исключение составляют те, кто вакцинирован или переболел коронавирусом. В Варшаве прошла акция протеста с участием тысячи медиков. Они требовали повышения заработной платы и больше возможностей для отдыха. Накануне инициативная группа от медиков планировала встретиться с главой Минздрава Адамом Недельским, но встреча сорвалась из-за того, что примерно разговор не явился. На границе Украины и Польши, во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпате на границе с Польшей и Словакией, планируется открыть 3-4 новых пункта пропуска. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Вопрос открытия пунктов осложняется тем, что рядом с границей расположены национальные парки. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!